Привет друзья! Следующий ролик посвящен такому человеческому чувству как ревность. Каждый из нас знает, что это такое и наверняка хоть раз испытывал это в своей жизни, но каждый ревнует по-разному. Кто-то так. Кто-то так. Кто-то так. Дорога, а ты ничего не хочешь мне сказать? Дорогая, а ты ничего не хочешь мне сказать?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 Ну а о том, как ревнует сумасшедший пианист, смотрите далее. Кстати, у меня есть еще одна хорошая новость для вас. Начиная с этого выпуска стартует новая рубрика, в которой будут звучать камеры обработки ваших любимых песен. Эти песни выбираются путем голосования в группе. Я приглашаю вас присоединиться к этим голосованиям. Камеры композиции будут находиться в другом плейлисте, поэтому их можно будет посмотреть, нажимая на ссылку на подобие этой. Приятного вам просмотра!